И Эрнст-Янг и закончили часть своего первого отчета на 2022 года. И первое, что они в рамках этого сделали, это они использовали американские...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 То есть мы их попросим, мы постараемся сделать так, чтобы они предоставили как можно больше количества документированной информации, которую можно будет показывать и третьим лицам в том числе. Спасибо. Да, спасибо большое, спасибо большое.